И всем здарова, ребят, с вами я, Ванёк Мы с вами продолжаем проходить Бэтмен Ориджинс Начало Бэтмена короче, арх Серия, по идее Ну это так, в картрид сейчас. Год 6 процентов, полицейский участок 9 процентов, Нет, конечно, выводили полицейский участок, которые мы практически прошли. Ага. Сюжетом про Дождь игру. А то я не случайно нажал там, новая игра. Черной по и получить доски сером полицейским управления Готэма. Так, всё как надо Так, что где Нет, это дверь так Oh, no. No. Right, I was making us some money us to look Да блин, это sign дело. Вот он полицейский департамент. А чё он везде носит оружие? <говорит> Чем все <вы> так боялись? <говорит> контрудар против атак противника. Ага, миссия провальная. Так. А, не, на контру надо было нажать Брэндон Всех раз, на, разнёс, короче, я в одной из частей помню Ребята, хватит! Хорош уже на меня нагнетать, а! Хорош! Ребят, просто хорош уже! Всё кончено! Да блин, ну, черт, ну хорош на меня был нагнетать, а! Ребят, я хотел все по стелсу да сделать, спасибо, а. Вы бы знаете, сколько я уже эту фразу раз слышал. Это еще в тот раз, когда я прошлый раз играл. И это в этот раз, который я в этот раз играю. Так, на управляемую коготь. Black I was making us some money. I worked out a deal with our pound Black mass. Anybody can kill us back, or the assassins can А может был так? Все. Как-то интересно, меня пропустили они. А. Ваш пицнаж меня пропустил. <смех> <смех> ага, ребят. Не, ну тут по стелсу как бы... По стелсику как бы, ребят. Тут... Тут стелсик работает, ага? <смех> Иначе не сможешь никто не пойти никуда ж жди, да, ты должен ответить за то, что с кем у меня с крыш, кореш Нет, а ты должен ответить мне, как работает деструктор Это, ты, главный спрашивай, они в комнате, у них телевизор. Потому что погуляюсь вы на крыше Ладно, okay, ладно, остаюсь Он глушит It's Он глушит оружие Открывает транзинки Ага, а теперь отпустишь you know, меня? И что, в последний раз Я это прокатило Ага Батун Лепфан. Так Так А можно было, так можно было вас спокойно пройти, все. <связанный> <связанный> Смешно, это он. Я просто тут подумал, ребята, на о чем, почему мы с вами, ребята, именно всегда. Вступаем с ними в бой, а? Почему мы всегда вступаем с ними в бой, а? Нас было бы еще на Версия так. Не войти. Надо как-то по-другому искать. А может вот этот? Или может наверх тут? Так, на X. Дверь. Не пробел открыть дверь. Serve mm, And protect. To serve and protect. Сервер на сюда. Так. Ну тут был написано так, ну. Интересно, игра очень черная, темная у меня темнит, даже на, на максимальных настройках графики она тоже Да Табуляция, так улучшаем лишь боя. Удар, улучшен, удар, детонатор, долгое оглушение, оглушение, удар, урон, ближнего боя, боевая броня 3-0. И нужно валилистическую броню будет качать потом. Даже не знаю, может это минус, а может это плюс. Ну, игра очень темная просто, очень темная. Я даже забыл, куда я шел. Зал заседаний так. To... Так, какого охранника, Брюс? Какого охранника? Я же уже его убрал давно. А это укрыться? Ну чё это пробил нажать? Так. Эй, а шифрование к деструктору используется на той двери, так? Нет, шифровальный секвенатор. Левый контрол, так. На.. Левый контрол. Куда он двигается дальше, короче? Куда сюда вот? Блок данных нигмы Сейчас пойду К двум Сейчас, ребят, извиняюсь, ребятки Короче, мне надо, да Мне надо идти, поэтому давайте Покеда Увидимся с вами в следующей серии Архен Орджинс Покапка Сейчас! Это скорая, скоро изнять.